Мне интересно, а кто изобрел ананиз? Уже мародер смотрит мародера, который смотрит мародера. Понимают ли узбеки волков? Травянистый холмик. Нельзя делдаки, нельзя делдаки, нельзя. Слышь, б***ь, ты на стрим-то приходи. Б***ь. Ты можешь маму попросить? Йоу, йоу, всем респект, братва. С вами Радио 120 гигабайт. И сегодня у нас четвертый выпуск Битвы с подписчиками. Я очень рад, что мы перешли на формат раз в две недели хотя бы. Это очень здорово. Спасибо вам огромное за активность на нашем дискорд-сервере, специальном канале Битвы с подписчиками, куда вы присылаете свои мемы. Я на них реагирую. Снова же вы выбираете победителя в комментариях там внизу под видео и он получает от меня подарок в стиме. И суть по вашим комментариям у нас снова победил Игорь, который прислал вот этот вот Подъем вставай! Вставай, говорю, Просыпайся! утро! Ты ч спишь-то, еще? Давай, вставай, Лайк, поставь, пожалуйста! Поставь, пожалуйста, кожу, Игорь побеждает у нас уже второй раз, но на всякий случай я напоминаю, что он находится в Украине, поэтому подарить Игру я ему не могу, но могу подарить ему вот такую замечательную подарочную карту, что я и сделаю. А вы, ребята, берите пример с Игорем, потому что, ну, представляете, как человек старается, он второй раз подряд становится лучшим. Игорь, ты красава! Поздравляю! Марудер 120 гвлсклвщксклвщксклв... Втарина! Easy. Еще раз напоминаю, ребята, будьте активнее, тогда такие видосы будут выходить почаще. Я снова две недели подряд не заходил в специальный канал Битва с подписчиками, чтобы не видеть ваши мемы. Напоминаю, что реакция не всегда бывает положительные, бывает отрицательные, хотя большинство мемов, которые мне не понравились, я просто вырезаю, поэтому, ребят, старайтесь, кидайте годняк или делайте мемы сами, такое я очень поощряю и стараюсь, вставлять в видео. Очень мне интересно, что вы сейчас сделали, что вы сейчас прислали, надеюсь, было больше гняка, надеюсь, было больше собственного креатива. Давайте, наконец, посмотрим относились от Лисад, когда попался поляк в катке Самое забавное, что это на самом деле польский какой-то немец, потому что он говорит на немецком. Мне кажется, он уже очень долго живет в Германии, поэтому э, у него идет смесь польского-немецкого. и немецкого, И что самое забавное, я учил и польский, и немецкий и языки. Я пи***олик, ку**во, мать вас. Вообще, на самом деле, очень люблю польский язык, он прекрасен. И немецкий тоже ничего. Когда пытаешься подключить HDMI э, за телевизором на ощупь. бля, Это жизнь, кстати, шоу. Эта картинка действительно очень хорошо это все описывает. Этот мем также относится, когда ты пытаешься подключить USB, знаешь, не в порты, которые здесь на корпусе спереди, а в порт, который сзади, потому что спереди уже место закончилось. И там да, вот так же. А, жизнь, Коля, красава. Лайк. Like. Да, кстати, ребята, не забывайте голосовать, чтобы мы понимали, какой мем годный, какой мем негодный. Три лесбиянки смотрят друг на друга. Но это нет, это баня. Во-первых, это уже было, только с гейми, Это раз. Во-вторых, ну я, конечно, немножечко на лесбиянку смахиваю, но об этом вы узнаете только, когда я сниму маску, ребят, 15 подписчиков обязательно подписывайтесь Блин. друзей зовите тогда я возможно и покажу вам свое лесбийское лицо быстрее ребят быстрее я устал мне жарко в этом снимать видео и стримы для вас делать ужасно молю вас господи смотри, под меня течет просто литрами так атал какое-то видео вот так не в играх, но и Вы себе такую Девчонки, к вам вопросик-то! После прошлого видео вспомнилось на английском, но я думаю, тут без слов понятно все. Давай посмотрим. Не, я не буду это показывать, э, Настя. Я, я озвучу видос, что я не стал это показывать, потому что там про склирт. Да вы знаете YouTube. ну его нахер от греха подальше. Блин, стало больше видео, красавчики. Ты веду <с> Красава, что могу тут что сказать? Отставить свои взгляды. О, Дэвер сделал какой-то самодельный мем. Ну, давай посмотрим. «Когда продавщица спалила, что ты малолетка». Тема, ребят, красавчики, вообще умеете совмещать, это однозначно лайк вообще. Ой, еще один мемчик с Артемом. Давайте посмотрим, что это такое. Для этого видео устанавливают возрастные ограничения. Нельзя смотреть в на проигрыватели. Чатик, что это? Что ты там сделал? Ну давай глянем на свой страх и риск. Не рассеть в фотошоппе для объектов. Что ты там наделал? Что это такое? сейчас меня, типа, снимешь маску? Отец. Именно так я и выгляжу, ребята. Хотите узнать правду? 15 тысяч подписчиков, пожалуйста. Я развожу на подписоту, пожалуйста. Я очень сильно этот стример хочет подписчиков, я вас умоляю. Я вам покажу свой третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый глаз. Не очень я понял, почему на это видео были установлены возрастные ограничения. До изобретения анонизма осталось 10 секунд. анонизма осталось 10 секунд. Мне интересно, а кто изобрел анонизм? Кто реально первый придумал из мужских особей дергать себя за пенис? Как ты интересно выглядело? Блядь, яйца болят. да, пацаны? Я все равно его вставлю. Шакилл Нил и фанатка. Нифига, зятка высокая. Рост на Нила 2.16. Может, он сидел? Наверняка он же черный. Подумай, я осуждаю очень вас. Артём прикол добиться подписчиками. Ну-ка, интересно, какой декоратор. Настя, что ты сделала? Давайте посмотрим. Что делаешь? Твикс ем. Я соскучился. Окей. Спасибо, за надо. Это не Твикс, алло. Боевый Александров и Твикс путать вы шо, ребята, нельзя так? Но если честно, я не очень понял этот мем. Сразу скажу. Если кто-то хочет мне объяснить, пожалуйста, комментарий. Тем, это было яйцо. Гордон Гивен. Ну-ка, смотрим опять что-то самодельное. Бля, ребята, слушайте. Ну, хочу похвалить вас за то, что вы реально стали креативнее. Я, блядь, вам всем руку жму, кто делает мемчики сам. Игра очень-очень инди. Как вам рекурсия? Как э, довольно интересная. Судя по трейлеру, можно много чего там делать. <звы> Я сейчас буду есть сырое яйцо. А, сырое. <звы> Я сейчас <звы> буду есть как смр я не понял, пожалуйста, ребята, если кто-то понял, объясните, я с умоляю, в комментариях глупому стримеру, что это было. Это яйцо. не надо охранять. Бери. Вот так вот берем. Уровень рекурсии повышается с каждым выпуском. Уже мародер смотрит мародера, который смотрит мародера. Понимаешь, ну это великолепно, ребят. Давайте продолжим. Ребят, пожалуйста, не надо присылать видео, которые идут две минуты. Я не могу сидеть смотреть 2 минуты и вставлять эти видео, вы же понимаете, на что-нибудь короткое. Это же мемчики. Это же мемчики. Мы тут не реагируем на целое видео. Кстати говоря, если хотите реакции на какое-нибудь видео, напишите мне об этом в комментариях. Может быть, мы с вами что-то посмотрим. Может быть, вы мне посоветуете что-то такое, на что вам делать такую реакцию более стандартную. Хотя, если честно, я не большой подобного формата, но я это что-то реально очень годное, то можем сделать, можем попробовать, почему бы нет. Кто смотрел, тот поймет. Что это за дичь? <му collective edits> Самое обидное, что я не смотрел, но мне нравится. Это выглядит великолепно. Великолепно. Современное искусство, я бы это назвал. За такие старания однозначно лайк. Чумка, когда жена беременна, все близкие гладят ее по животу, поздравляют, а меня никто не гладит по яйцам, не говорит, что я молодец. Ты можешь маму попросить? Почему ты грустишь, глубокая пещера? Тебе меня не понять, маленькая стрела. Интересно, как бы звали индейцев, у которого большое пузо? Травянистый холмик. О, скринсет что то кинул, смотри, мимасик. Твою мать! не почему я не догадался сам это сделать, когда делал нарезку по стриму по ETS, где я фейлил просто страшно жестко. Это оттуда и что. Красавчик, сринсет. Ты, когда мама забыла купить шоколадку, Артём, когда подписчик пришел на стрим, забыл поставить лайк. Это верно, ребят. Не забывайте, пожалуйста, про лайки, ставьте, хоть сильно нужно мне это. В последнее время у нас с ним большие проблемы. А еще не забывайте, пожалуйста, приходить на стримы. У меня почему-то впервые за очень долгое время видосы заходят на канале лучше, чем стримы. На стримах вообще какая-то смерть. Никто не приходит, никто ничего не видит. Переставьте колокольчик на всякий случай. Если он у вас включен, отключите его, включи снова, поставьте на все уведомления показывать. Ну, потому что какая-то жопа на ютубе творится. Я не знаю, только вы мне можете помочь, делитесь тоже видосиками, приглашайте людей на стримы, потому что я уже вешаюсь просто с ним, с Ютубом. Понимают ли узбеки, понимают ли узбеки друг друга или просто угорают? Вопрос, который волнует все человечество. Понимает ли уз, узбеки, узбеки друг друга, понимают ли узбеки казахов, понимает ли узбеки азербайджанцев, понимают ли узбеки таджиков, понимают ли узбеки волков? <музыка> Окси, что это такое? Это же, это даже не мем. Надо какие-нибудь надписи там в тему, типа. Когда Артём не забыл включить вентилятор, как сейчас, кстати говоря. Так, Игорь опять что-то присылал, ребята, наш чемпион практически. Скоро реально будем чемпионат устраивать по мемальчикам. Давайте посмотрим, интересно И очень. Наше говно, говно, очень говно, супер говно. Игорь, ты Игорь, Игорь, говно, Игорь. Игорь. Что-то ты подвыдохся, что-то ты подвыдохся, скажу тебе честно. Я, конечно, лайки поставлю за старание, но слабоватенько. О, на колбе что-то, давайте смотреть. A few так, до-до-до, Я этот коп посмотрел, забавно, классно, замечательно. Включить я его не могу из-за АП. Поставьте просто лайк. Скажу вам, э, чтобы вы не думали, что там, что там, что там. Там просто играет музыка э, одной группы известной. Э, я ее знаю, не знаю, как вы. Э, и я под это вот фигачу. Все. Если интересно, что там? Иди на дискорд сервер. И смотри сам. Ссылочка в описании. Школьное откровение бигача. Кто такой бигач? Кто такой бигач? О, Боже бигач. Мой, за что? У нас мародерство 120 гигабайт. Хочет, чтобы мы сели на лицо, на лицо. С нынешним победителем битвы с подписчиками. Юююп. Жопой на лицо, жопой, жопой на лицо, жопой на лицо, жопой сели на лицо. С чего вы взяли, жопой что я этого лицо. хочу? Это неправда жопой, жопой на лицо. Это ложь. Жопой на лицо. Жопой сели на лицо. Ложь. Жопой на лицо садиться надо только тем людям, кто хочет сесть жопой на лицо. Другим людям, которые хотят, чтобы им сели жопой на лицо. Мне кажется, этот мем уже давно устарел. Я не знаю, почему я его до сих пор использую. Коля, опять делдаки. Нельзя делдаки. Нельзя делдаки. Нельзя делдаки. Нельзя делдаки. делдаки. Нельзя кидать. Я их не вставлю! Видео. Он жирный. А я Теперь тогда такой... какой? О, О боже, это, какой же... Вот такой... это же... Это же наш старик. Это же Магрик. Да рад есть, я если найду. Все верно, блядь. Все верно, блядь. Ты что думаешь? Ты что думаешь? Э? Слышь, блядь. Ты на стрим-то приходи. Блять. Мы вас всех скоро с пацанами те, которые приходят на стрим. Найдем нахуй. И знаешь, что с вами сделаем? Не имею в виду. Вот, блять. Блять. Сейчас будет Кинтай в реале. Как он туда попал? Как они оба туда попали. Еще один мимо от Игоря. Надеюсь, он отыграет сейчас за предыдущий, который мне не очень понравился. Между прочим, если бы священник это увидел, он бы остался Когда мне говорят, что пора повзрослеть Обязательно так сделаю в следующий раз Разгон процессоров Коль я смотрю, очень любит политический юмор Девять месяцев спустя Я хочу порно, где вертолет... Автобус. Скиньте мне, пожалуйста, в личку. Коротко об отношениях мародера к хейтерам. Не надо, я добрый человек, я обожаю своих хейтеров, они очень классные. Это, между прочим, самые преданные фанаты. Более того, если у тебя нет хейтеров, у тебя нет успеха. Все мои самые худшие стримы имеют ноль дизлайков. Я играю в хорроры игры. Я, смотря как стример играет в хороры игры. Жиза жесткая, ребята. И более того, я вам скажу, что это я играю в хоррор игры, и я стримлю хорроры игры. Илон Маск изобретает чип, который будет транслировать музыку прямо в ваш мозг. Хакер взламывает чип. Не-не-не, там другое должно быть. Вот так вот. Еду денег, еду, папа, сон, ты, сука. Ежик от страха пытается съебаться. божи, съебаться, съежиться. Я слишком испорчен для каких заданий. Я прочитал сразу, что съебаться. Это что, не так, что ли? Все, ребята, все. Я хочу отметить одно. Вы красавчики, потому что вы реально начали больше делать мемы сами. За это вам огромный толстый Жирный респект от огромного толстого жирного меня. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, ребята. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нашу группу ВКонтакте, подписываться на мой Инстаграм и, конечно же, приходить на наш дискорд сервер, чтобы принимать участие в битве с подписчиками. А также поставьте лайк обязательно под это видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и пишите комментарий, какой мем понравился вам больше всего. Ну а на сегодня, пожалуй, это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. жестких всем респектов. Yo!